«Гоп-стоп, мы подошли из-за угла! Гоп-стоп, ты много на себя взяла!»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 непонятное существо биомутантика до да, своего. Откастомизируем его как следует, как говорится, отполируем, отшлифуем и будем готовы к любым приключениям. Ну что ж, друзья, в рамках сегодняшнего видео я сделаю первый взгляд и совершенно новый обзор на возможности и геймплей данной игрушечки. А, ты, мой дорогой зритель, как обычно, сделаешь для себя определенные выводы, стоит ли тебе играть в эту игрушечку в нынешнем году или же можно поиграть во что-нибудь более стоящее. Ну а мы пока что друзья, начинаем! Погнали! Так, начало вступления. Кузнеч, кузнечик, кузнечик, прыг-скок, прыг-скок, попрыгал, я так понимаю, куда-то. Да, мы уже это видели же, да? Мы, по-моему, этот момент уже видели с этим э, непонятным бельчонком, или кто это, или или это у нас непонятная, ребят, раса какая-то. Мне предлагают зашифровать свою ДНК. Ну что ж, давай попробуем. Выберите породу, мне, значит, говорят, прималы. Это несколько раз нам, я так понимаю, предлагают выбрать, да, и у каждой есть свои особенные характеристики. Вот там вот в правом углу они меняются в зависимости от выбора э, расы. Давайте, ребятки, выберем расу Мургелов. Смотрите, как прикольно. Изменяя ползунок, да, перемещая его в сторону силы, наш с вами персонаж меняется просто. Кролик, смотри, можно кролика сделать. Вот это мне определенно нравится. Выберите генетическую особенность. Я так понимаю, это у нас сопротивляемость, да, вот к различным видам. Э, видом той или иной э, энергии. То есть это радиоактивность, биоугроза, жар или же э, холод. Выберите стиль э, меха, предлагает, значит, мне сейчас. Как понять стиль меха? Ну-ка, давай посмотрим, какие варианты у нас имеются меха. А, это я просто так понимаю, краска, она ни на что практически не влияет, но делает нашего персонажа немножечко более уникальным. И мне предлагают выбрать классы. Я думаю, что выберем, ребятки, пси чистоту чтобы активировать искристый шар, нажми на назначенную кнопку, шар будет запущен в направлении твоего взгляда и нанесет урон противнику, в которого попадет. Да, ребят, мы выберем пси-чистоту, да, у нас будет такой таинственный персонаж. Вот кто-то с непростым прошлым оказался в центре истории, которая шла своим чередом. Действительно, ведем своим чередом, друзья. Мы и так уже на перепутье. Выбор пути в жизни, тот самый момент, когда-либо делаешь выбор. Либо ты уже не жив... Ну тогда мне придется сделать выбор, что я могу сказать. Ну что, какой выбор мы сделаем? Давай, давай дальше, Но диктор... Для тебя это не просто перепутье, а час выбора. Отражение твоей цели. Изначальной энергии, наполняющей все живое. Неужели? И что же? Я темно, я темно-красный, мой цвет силы и власти. Мой цвет голубой, цвет свободы и верности. Давай-ка мы выберем темно-красный, да мой цвет силы и власти. Пойдем по нестандартному Позволь пути. Мне представиться. Я твоя темная сторона, точнее твой внутренний голос. Я отражение равновесия и последствия твоих действий на пути вперед. Вы Вылез черт из табакерки, смотрите на него. И начал тут мне. Кажется, тьма это не для меня. В смысле? Мы с тьмой одно, да. Поверить не будем, ребятки, мешкать. Вот я подожду, пока ты не перейдешь на другую сторону. Зачем мне переходить на другую сторону? Ты, белая букашка, а ну иди отсюда. Я уже выбрал. Сделан выбор, друзья. Это? Я вообще-то тут. Позволь напомнить, мы с тобой две половины единого целого. Только я лучше. Совершенно половина. верно, друг мой. Я так тоже думаю. Лучшая половина? Мой путь лучше и светлее. Свет помогает найти лучший выход. Так, давайте уже не ссорьтесь. Да, иди-ка отсюда, белая ты букашечка. Я уже выбрал свой путь. Лучший выход это тот, который ты выбираешь самостоятельно. И кажется, мы... Идем в верном направлении. Правильно, правильно мыслишь, друг мой черненький, да-да-да. Мыслим мы в верном направлении, поэтому прогоняем отсюда белую вот эту заразу и идем по темному пути. Так, ну что, темная сторона плюс 2, аура чуть темная, отлично. Как раз то, что, друзья, нам ä, нужно. Да, ребят, я решил выбрать темную Наверное сторону. Наверное, и левая порой бывает правым. Ничего страшного, друзья. Мы свой выбор делаем по ходу игры. Да, я решил немножко, ребят, извратиться, да, и сделать путь, путь немножечко э, темнее. Посмотрим, на что это будет влиять. Погнали дальше посмотрим. Что это такое у нас тут? Какая-то новая локация. Истории о смерти и брошенных мертвых телах. Напоминание о том, что все мы подчинены природе и брошены на милость Какая-то, ребятки, лошадка у нас лежит, да, подбитая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 Помню, помню ли я это? Не знаю, друзья. Мне кажется, что я этого не помню. О чем ты говоришь, Диктор? Какая еще семья? Кто там? Ай-яй-яй-яй-яй! Ничего себе! Перекат на Альф перекат. Не успел, друзья, перекатиться. Так, пошла боевочка. О, вот это полет. Так, ну что? Надо бы этому негодяю показать. Пищ -пер парящее перо. А, парящее перо, это типа выстрелы. У нас пистолетик есть? Офигеть просто. Ничего себе. Так, обезьяние Колесо. Давай попробуем, сделаем. Это, я так понимаю, мы перекатываемся, еще и стреляем. Рычи, рычи, тебе это не поможет, ни хрена себе у ворот. Так, полет Феникса, ну-ка, ну-ка. Нормальный такой полетик, да. Различные комбинации атак нам здесь предлагают сделать. Удар Пантеры, разим на повал, так, есть такое дело. Вот оно, чё, вот оно, парировать, кстати, можно. Парировали мы удары, есть такое дело Да, ребятки, нас, нас пока что игра обучает Да, это у нас обучаловка Укус гадюки, альт и правая кнопка мыши Давай попробуем, на, ну что, получил, да? Ну, мне кажется, ему вообще Вот эти мои удары, это как, блин Не знаю, укусы комара Что бы я ни делал Все, все, ребятки, по боку кроличая ярость, ну-ка, ну-ка Ни хрена себе, хрена чем, друзья Да, разрезаем, чем мы там разрезаем? У меня даже меча нет, по-моему у меня же все силы, я же без оружия вообще. Лучше Выжить, людей. чтобы сразиться Этой в другой раз. Новая цель. Так, ладно, все, сбегаем. Я понял тебя, да. Сбегаем в эту дырку. Блин, все в точности так, как мы видели на а, вступительном а, ролике. Наш персонаж забегает в какую-то дырочку, жмется там. И у нас, значит, ждем через загружечку следующую сцену. Ну что ж, друзья, вот такая игрушечка у нас под названием Биомутант. Где нам а, предоставили выбрать а, некую зверушку, да, пушистика, своего любимчика, так сказать. И будем теперь мы за него играть и потихонечку ее а, проходить. Первое впечатление, пока, ребятки, сомнительные. Да, ничего пока сказать не могу. В процессе обо всем поподробнее я разжую, особенно в конце. Поэтому, зритель, смотри, пожалуйста, видосик до самого конца. Дальше сделаю определенный вердикт. И дальше будет гораздо интересней. Ну, а мы, конечно же, продолжаем. На этот раз... Побег лучшее решение. Ты проживешь еще один день полной борьбы. Надеюсь, ты приготовишься, когда придет время. Конечно, приготовлюсь. Так, друзья, мы в новой локации, и мне предлагают срочненько свалить, спастись от взрыва. Спасаемся от взрыва. Убегаем в этот туннель. Закрываем, ребятки, дверь металлического бункера. Я думаю, что... Нам это поможет, да-да-да, и выходим на какую-то новую локацию. Взрыв пригремел, а мы приходим в какую-то, ребятки, локацию, где, по всей видимости, везде разбросаны какие-то паучьи а, яйца, которые надо... которые или не надо ли... но ну, стрелять, по, стрелять по ним, по крайней мере, я могу. Ничего оттуда не вылетает. У меня заканчиваются патроны, алло! Зачем стреляешь так много? Хищник так не единственная угроза. С началом конца. Это времен, кто там такие? Все живое начало мутить а да? древа жизни вян. Не понял. Это кто у нас такие? Ошибка эволюции, цель ближнего боя. Подойдите к врагу, чтобы напасть на него в ближнем а, бою. Наведите камеру на врага, чтобы атаковать его в дальнем бою. Да, да, да. И нажмите перезарядку оружия дальнего боя. Нажмите на АР. Принта поинта быстрый выбор, чтобы использовать способность. Нажмите на значенную кнопку удерживая. Ну-ка посмотрим, чтобы кинуть шарцы, Ци, наносящий урон любому врагу, удерживай выбор мутации и нажми назначенную кнопку Е. Хм, ну-ка давай попробуем. Энергия Ци расходуется в то время уклонения, как когда использующая мутации и выполнения особых атак. Когда индикатор Ц пуст, ничто из вышеперечисленного недоступно Ци восстанавливается и во время боя, и вне его. Так, ну-ка, где у нас эта энергия Ци? А ну иди сюда, мелкий паразит, на-ка, получи-ка. Что-то как-то мало я ему отнял. на -ка, получи получи-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, жесткие какие враги. На-ка, Что-то мои шары вообще ни хренашечки не действуют. Ну-ка, получи-ка. Сейчас мы всех шариками запикаем. А, я могу их вон сколько кидать, оказывается. Попробуем. Ой-ой-ой, кусаются, зараза такая. Мы же можем в ближнем бою атаковать. Ну-ка, иди сюда, мелкий паразит. Сейчас мы попробуем с вами разобраться в ближнем бою. Но в ближнем бою мы, в принципе, действуем неплохо так огонь огонь огонь клик-клик-клик Ага, закончились патроны надо срочно перезарядить так секунду хорош уже будет буянить а а ну успокоились все быстро что там как-то слабо заряжаем ошибает прощай. что-то мы как-то слабо знаете жарим свои энергии ци я думал гораздо будет все лучше Ну ничего я думаю сейчас пистолетики нам в этом помогут Точку. Ага, опять ребят перезарядка давай попробуем крысы какие-то у нас Какие-то тут крыски на нас напали но иди сюда, у нас восстанавливается быстро достаточно энергетический Есть еще один, готов И еще один наши, друзья, какие-то на нас напали Прямой, через прямо через залп Или через зал Отлично, ребят, всех мы вроде бы одолели Не знаю, что за это дали, но мы вроде бы как засейвились Ну что ж, идем дальше, прямо через зал Я так понимаю, здесь можно исследовать И найти что-то новое, интересное Откуда здесь Урал? Откуда кабина Урала? Здесь вообще не пойму это же, ребят, явно кабина от Урала, от советского грузовика. Ну ладно, погнали дальше. Нам предлагают подняться выше. Да, продолжаем свое путешествие, играем в биомутанта. Да, делаем, значит, первый обзорчик на эту игру. Взаимодействуем. Так, открываем двери и продолжаем в том же духе. Засейвились, какая-то коробочка тут на нашем пути. Давай посмотрим, что в ней. Исследовать бункер. Мы нашли какой-то электрический модуль, редкий, освобождающий... Что-то там... Дополнение к оружию. Это дополнение к оружию. Прикрепи его к своему оружию дальнего боя, чтобы наносить больше урона, пока не кончится боеприпас. Некоторые враги устойчивы или наоборот особенно уязвимы к разным дополнениям. Так что используй их а, с умом. Ага, вон оно как. А как поставить его? F-экипировать. А куда мы экипируем? Дополнение к оружию. Чтобы прикрепить дополнение к оружию, выберите его в меню расходников, чтобы открыть меню удерживай. Один. Ясно. Слишком много подсказочек, как по мне. Так, сохраняем. Удерживаем один и... Не вижу. Или буковку И надо удерживать. Так, инвентарь, э, снаряга, снаряжение. Так, в этом разделе можно менять снарягу и, и оружие. Я понял. Э, круг значков показывает части тела, на которые можно надеть найденную или приобретенную торговца снарягу. Любимые предметы можно сохранить в меню э, снарядов. Принято, понято. Э, как бы мне прокачать свой пистолетик-то? И где у меня тот самый модуль, который я... Так, так, так, костюмы... Это меню костюмов. Здесь можно создать и сохранять разные наборы а, снаряги на своего персонажа. Принято, понято. Дальше идем, смотрим. Штаны, ля-ля-ля. Все дела. Автоматон. Что за автоматон? А, это наш, это наш, типа, помощник. У него есть функционал, фонарик и еще что-то а, там. Костюмы я посмотрел. Снаряга. Я бы, наверное, прокачал свой пистолетик. Инвентарь. Инвентарь у меня пока что... Пуст, Я, ребята, немножко не догоняю, как здесь апгрейдить, но я так понимаю, что мы сейчас сразу же все заапгрейдили. Так, на М, я так понимаю, у нас карта должна быть, и где мы сейчас находимся? Давай-ка мы проверим. Мы находимся сейчас вот в этой вот области, где-то а, тут. И перед нами открывается большой а, мир. включить включить легенду. Ага, принято, понято. Ладненько, поехали, ребят, дальше продолжаем. Нам все-таки нужно сегодня посмотреть на геймплейчик, уже по ходу действий будем разбираться. Исследовать медицинскую сумку. Так, давай проверим, что у нас тут такое. Это аптечка? Такие сумки содержат предметы, помогающие тебе исцелиться. Ну что ж, давай возьмем. Во время боя твое здоровье не восстанавливается автоматически. Для этого надо использовать расходники или найти другие способы исцеления. Принято, понято, да-да-да, 1230 здоровья, магия 205. Давай мы с тобой заберем а, вперед и ввысь. Пластырь здоровья, регенерация плюс 50, 50 точнее пунктов. Так, ну что ж, забираем мы это все дело и в инвентаре, и на настройках характеристик. Восстановление здоровья, длительность эффекта, а, срок действия эффекта при использовании расходника. Пускай у меня будет восстановление а, здоровья. И выходим мы, конечно же, а, обратно. Взять, взять, друзья, конечно же, а, взять. Можно использовать повязку, удерживая кнопку меню быстрого доступа и... Выбрав ее, однерку мне все время показывают. Да, однерка. А, один, два, да, все, понял, ребят. Зажимаем и выбираем аптечечку, да. На двоечку зажимаем, выбираем пиф-пав бокс, что-то там. На троечку нажимаем и выбираем искра перчатки. То есть, да, для ближнего боя. Ой-ой-ой, подожди-ка, подожди. А почему не выбрались перчаточки? Я же вроде бы выбрал. Экипировать. Ну-ка, перчаточки. А что, хрена не получается? перчаточками выбить? Я так понял, я свой пистолетик уже прокачал, да. Определенные приблуды. Так, ладно, здесь у нас что такое? На Alt, на Е, e, на колёсико, если покрутить, что нибудь происходит. Да, ребят, разбираемся пока что с игрой. Я только начал, да, в нее играть, и мне самому интересно, прям что здесь она может нам а, предложить. Ладно, ребят, по ходу действия разберемся. Так, в эту дверь ей выйти. Ну-ка, давай посмотрим. Мне кажется, нужно исследовать второстепенного уровня в комнатки. Так в унитаз залезем обязательно. Что у нас там? Ой, ой, ой, ой, -ой. малая аптечка. Ничего себе, она восстанавливает 100, регенерация здоровья. Конечно же, друзья, взять все. Интересные ребят вещи можно найти в потаенных уголках. Надо, ребят, забегать, надо все исследовать. Какие же мы маленькие, да? Мы, ну, смотрите, мы, ребят, ниже даже чем стол. Я так понимаю, это у нас здания разрушенные. Насколько мы знаем, история здесь печальная у данной планеты. Да, у нас все население вымерло и остались только лишь а, биоорганизмы. А вот, кстати, тот фонарик, который светит из глаза нашего с вами мутанта. Да-да-да, фонарик он умеет трансформироваться. Так, ну что, полезли наверх, посмотрим, куда же выведет наш, нас эта лазеечка. Да-да-да, куда же она нас приведет. И мы, ребята, выходим в большой а, мир из какого-то а, колодца. Че ты хочешь? Че вот он хочет? Он что здесь скачет? Давай скачи уже за мной. Зеленый ты мой друг, так, и мы выходим в новую, Нефтяная в новую, жижет, значит, область, жижешь, жижешь, какие-то, смотрите, монстры, какие-то монстры у нас здесь против меня, так, ну-ка, куда я, вместе. подожди, подожди, рано, рано, рано, и не, и не вы... залазь, не слазь ты вниз. вниз, зачем, так, не забывай парировать атаки врагов, когда над головами нападающих врагов сверкают значки а, молний, нажми на Uh, принято понято, надо, надо мне сейчас как-то забраться обратно меня скинули в яму, друзья сейчас мы постараемся забраться и пост... все, ушли они откатились что ли, или что, у какой, смотри, жиробас, а? какой же жиробас здорово, ну что, попробуем потанцуем ты с вами, на-на-на-на-на не получается, так, а где у меня супер супер моя атака-то Какие мощные чувачки, смотрите, что творят. А, ну иди сюда, я только с пистолета, друзья, научился стреляться. Ой-ой-ой-ой, пошла жара, ребят, начинаем потихонечку биться. Вот только посмотрите, что происходит, еле-еле а, уклонился я. Ой-ой-ой, почти, ребятки, почти, что-то как-то быстро мы его завалили. Я думал, этого жирного мы будем гораздо дольше бить, а мы что-то прям вообще раз-два и готово. Так, перезарядочка пошла, подожди, не стреляй, не стреляй. Можно, ребят, кстати, парировать, вот, пожалуйста. Парировали мы одну атаку, вторую. Что-то быстро как-то разлетается на среднем уровне сложности от нас враги. А, трупы можно обшаривать. У упавших врагов часть можно забрать предметы. Восполняющий здоровье найти подсвечиванного вра павшего врага. Нажми на а, Е. Ну что ж, подходим, значит. А, не забывай использовать лечебный предмет. Если ты а, тебя ранит, чтобы открывать выбор предметов, нажми удерживай а, циферку 1. А, ну что ж, поехали дальше. Ну что ж, давай, ребятки, обберем их, да взаимодействуем. Обычные регенерации энергии. А, кстати, да, вот надо определиться, как эти, штуки как эти штуки можно выбирать грамотно Тоже давайте обшарим этого типа А что это сейчас было? 100 мото. Уровень обычности редкий 250 А, это количество здоровья, которое он восстанавливает Принято, понято Мне кажется, что я уже что-то использовал, да? Мне кажется, только что я использовал что-то там важное Так, ну что, тут надо нет обшаривать эти все места И вообще, в этой воде что-нибудь есть важное? Что-то как-то странно мой персонаж себя ведет. Как так-то, друзья? Мы, мы только что потонули. Бензин кончился. Мы, по какой нафиг бензин? Начать с последней контрольной точки. Вы только видели сейчас, что происходит. Вот мне не нравится, ребят, в таких играх, да, что можно просто-напросто умереть непонятно от чего. Мы сейчас только что зашли в воду и просто там а, померли. Блин, последний раз я видел такое в играх, когда мы играли в GTA-шечку, да, Сан-Андреас, вроде бы она называлась. Там стоило нырнуть в воду, и ты сразу же а, помирал. Или же в White City такое было. Так, ну что, мы тут всех убили, да, мы тут всех расшатали. Да-да-да, вроде бы нас загрузило нормально. И мы продолжаем. Да, надо бы, ребят, смотреть на вот эти таблички. Здесь ясно показано, что в эту водичку не стоит нырять лишний раз, потому что она нас а, убивает. Нефтебаза таксанола. Так, ладно, ребят, не будем мы нырять лишний раз туда, куда не стоит. А пойдем мы, наверное, обойдем лучше. Да-да-да, не стоит лезть на рожон, нужно просто обойти как-нибудь. Так, ну что, давай посмотрим, разберемся. Так, наем. Ага, это наша способность. А, на альт. Не пойму, а, на правую кнопку мыши, не пойму, на пробел, не пойму, только на Е можно пси-способность свою использовать. Так, ладно, ребят, движемся дальше, а, посмотрим, победите баха. и где же этот камнибах? А, вот и камнибах у нас, смотрите, ой-ой-ой-ой, как он бочками скидается, хорош уже, эй! Че, ближний бой, на, на, на, ты полюбил? На-на-на, ты дышь, ты дышь, ты ребят, деремся, деремся, У нас пошло, пошла борьба. Камнибах, смотри, что делает, а, Камнибах. надо ему, знаете, что делать, надо ему по бочкам стрелять. Вот по этим, я так понимаю. Да, вот они и бахают. Ну-ка, давай, иди, бери бочечку уже, камни бах. Так, надо же как-то биться. Ай-яй-яй, смотри, что творится, а! Вот это, ребят, фаталити сейчас только что было. Вы посмотрите, что творится. Ну-ка, давайте-ка мы сейчас парировать будем. Надо учиться. Хорош уже, камни бах бахать, а! Ты посмотри на этого негодяя, а. Смотри, что он делает. В Глазик получай, получай, давай так. У меня еще есть для тебя сюрприз. Да что ж такое, а? У меня для тебя еще есть сюрприз. Подожди, сейчас мы начнем тебя пси энергии. О, какой у него, ребятки, смотрите. Не, у него плохое сопротивление пси-энергии моей, и я его очень хорошо расшатываю. Мероприц. Вот это бабахнуло. Только, ребятки, а, мне уже тоже снесли немало здоровья. Так, ну что, ребятки, потанцуем давай. Раз. Давай еще. Давай, давай. Что ты можешь? Давай, ну, ну, ну. Не пойму я, что он может. На тебе, получай. Получай, получай, получай. Мои пистолеты скажут а, за меня лучше, чем я. Так, иди сюда. Пришло время тебя поплатиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А эта бочка тоже взрывается, нет? Нет, друзья, эта бочка не взрывается. Ну-ка, получай все энергии по щам. Есть такое дело, друзья. Разобрались мы с этой шайкой негодяев, которые тут бесчинствуют. Очки опыта у нас копится. Почти мы накопили сколько нужно. Как, друзья, взаимодействовать с аптечкой? Давай-ка посмотрим. Это что сейчас было? Мы что сейчас только что сделали. А, это мы типа блок. А, это у нас, значит, уклонение. На него, тратится, на него тратится, значит, определенная сила. Так, где у нас лечение? Не пойму. На Е мы выпускаем. Так, на днерочку. А, на днерочку нажимаем. И пластырь здоровья есть. Я принял его или же нет? Мне говорили, что здоровье не восстанавливается. Оно почему-то восстанавливается. Так, язык ошиб. Регенерация. Это у нас все фишки, которые восстанавливают здоровье. И мы опять, как говорится, подтянули свое здоровье и идем а, дальше. Я думаю, что здесь немножко следует... Куда? Хорош! А как обратно это выбрал? Как об обратно выбежать из этой жижи? Вот смотрите, я только что упал и помер. Опять поражение, друзья. Так, и снова у нас загружает вроде бы с нормального места, когда мы уже разобрались, да, с этими парнями, а не до того момента, когда надо с ним разбираться. И мы идем, конечно же, дальше с нашим зайчонком. Давай, зайчонок, погнали выбраться из насосной э, станции. Продолжаем, ребятки, мы шастать по нефтевышке. Надо здесь грамотно все исследовать, открыть двери. Да, блин, хватит мне каждый раз носом тыкать в то, что надо сделать. Слишком уж э, внимательно игра к нам относится, слишком, блин, бережно, слишком заботливо, что нам прям аж досконально, нас прям досконально ребят, ведут за ручку, да, и показывают, куда надо э, тыкать. Будто бы мы сами, черт возьми, не э, в состоянии разобраться. Так, что у нас на двоечку это у нас, значит, патроны. А как, кстати... Я все-таки не понял, как же взаимодействовать с улучшениями-то. Нам показали, какие у нас улучшения здесь имеются. Вот это что такое? Смотри, вот это что это? Вот это что за ресурсы? Для чего, ребятки, они используются, я пока что ума не приложу. Есть у нас вот тут... Что это? Правая рука, левая рука. Да, у нас здесь торс, ноги, левая рука. А где оружие, друзья? Снаряга. Это я понял. А где мое оружие конкретно? Где, друзья, мое грёбаное оружие? Инвентарь я вижу, снарягу я вижу, но я здесь не вижу пистолета. Ты отключить, выключить интерфейс. Так это я понял. Здесь что у нас такое? А где, кстати, снаряжение-то? Я не вижу мое оружие. Урон в ближнем бою. Куда надо э, ставить улучшение? И вообще, сделал ли я улучшение? Не, не ума, ребятки, вообще не приложу. Ладно, продолжаем, ребятки, геймплей. Надо посмотреть, что у нас эта игра из себя представляет, да. Продолжаем мы двигаться дальше. Смотрите, ребят, в режиме бега мы бежим реально как какой-то суслик. И кто у нас тут? Кто у нас здесь? Что-то, смотрю, новое, да? Это какой-то броненосец, смотрите, щитоносец. Некоторые враги носят большие щиты, чтобы нанести урон тому врагу, нужно а, для начала разбить его щит атаками ближнего боя. Ну что ж, давай попробуем, а ну иди сюда. Иди сюда, монстр какой, а ты ж ты жесткий какой. А, иди сюда, сейчас я тебе постараюсь наковырять, накостылять тебе, да? Железная, блин, стена. Ну-ка иди сюда. Ой-ой-ой, опять он меня. Вот не люблю, когда они так делают, а? Барцуха пошла, друзья, барцуха, а ну иди сюда. Так... Рычит просто, блин, офигеть какой дерзкий паренек. А ну-ка иди сюда. Так, давай мы тебя сейчас по-быстренькому разобьем твой щиток. Бум-бум-бум. Ничего, не получается. Ну-ка давай-ка блокируем, ребят. Удар. Опа! Не получилось блокировать удар. Так, надо бы срочно. Разбил я ему щит, наконец-то. Как же долго пришлось ковырять его щит. А теперь пси пошла. я Ну чё получил? А ну-ка держи. Я знаю, что у них, ребятки, вообще... Никакого нет сопротивления к моей пси-силе. И смотрите, как жестко он проседает, когда я начинаю в него атаковать своими пси-силами. Застрелим его вот так таким вот образом, да, обычно просто пистолетиком. Ну что, давай выкладывай, что там у тебя в карманах-то? Забираем, друзья, у него АТО. А, уровень обычности редкий. И, в принципе, можно восстанавливать здоровьицы. Так, а, давай-ка вот эту вот аптечку используем. Или что у нас тут такое? Малое. Это регенерация энергии. 225-100%. Кстати, да, у нас аптечки выглядят одинаково, но восстанавливают они все по-разному. Вот это вот 225, это вот 100 пунктов. Давай вот это вот выберем. Так, ах ты же, елы-палы, вон У сколько у меня. Так, все, восстанавливаемся пока что и идем, конечно же, дальше. Что у нас тут такое? Это кто такой? Клик-клик, так, подожди, я перезаряжу! Пушку перезарядить дай! Не пушуй, не пушуй ты так сильно. Дай перезарядить пушку. А ну-ка, ну на-ка, выкуси вот этого. Ну-ка, иди-ка сюда, сейчас мы будем с тобой биться Ох, ты ж, елый-палый, как всегда Какой-то, ребят, мощный попался, смотрите на него Что творит, а? Ну что, мелкий паразит Ты снайпер, типа, да? Ну что, посмотрим, какой у тебя снайпер Давай, попробуй, попади, ну Попробуй, попади уже, ну-ка я-то в тебя попадаю, а ты что-то ни хрена, смотри, не попадаешь Смотрите, что ты да? Он вроде бы снайпер, ну-ка мы его сейчас в ближнем бою Какая Ты прыщ, дрищ, иди отсюда Так, есть такое дело, друзья И мы получаем очки улучшения Повышение уровня, друзья Побеждая врагов и выполняя задания Ты получаешь опыт и повышаешь свой уровень При этом тебе дается 10 очков, которые ты можешь вложить в один из параметров персонажа А также одно очко для разблокировки навыков в меню Вунфу и бонусов Чтобы перейти в меню, нажмите на, на, на тап Ну что ж, давай посмотрим Уровень второй у нашего персонажа Ничего себе Давай-ка мы сначала обшарим вот этого типа Что у нас там такого в нем интересного Ничего, ребятки, не показывает. Мне нужно сейчас срочно повысить уровень нашего а, персонажа Давай-ка заглянем вот сюда При повышении уровня ты можешь, ты можешь улучшить любой из параметров на 10 Выбери нужный параметр из списка Какой же именно? Живучесть, сила, интеллект Интеллект, ну с интеллектом у меня все нормально Ловкость Uh, харизма 1 очко или на 10 удачу вот кстати удачу добавляет нам шанс крита и шанс на добычу я наверное сделаю удачи себе 10 Хорошо. да да да мы ребят харизматичный интеллектуальный персонаж поэтому удача нам никогда не повредит, Повышая уровень, ты получаешь очки улучшения. С их помощью можно разблокировать бонусы и особые атаки. Давай откроем твою первую особую атаку. Мне уже, друзья, не терпится. Давай, давай, игрушечка, подкинь первую мою атаку. И давай посмотрим. Выбери дальний бой или ближний бой, чтобы открыть свою первую атаку. Ну, я, наверное, предпочту тогда уж а, дальний а, бой. Потому что, ну, с ближним у меня сами видели не очень-то все хорошо. И пистолетики. Выберите типа, оружие, для которого ты хочешь открыть свою первую атаку. Ну, давай попробуем для пистолетика. Что-нибудь сделать такое экстраординальное Парящее перо Выстрели, но ну, это в принципе у меня доступно Журавлиный танец а, Заверши боевую цепочку ближнего боя Верной очередью Это особая атака, если она заденет противника Это заполнит одно деление индикатора Супервун а, Фу, последовательность ввода Альт, правая и левая кнопка мыши хм, надо еще, ребята, учиться оказывается, этим атакам Сюда не хватает, а вот сюда я могу. Давай, ребят, сделаем журавнинный танец, да, подтвердить выбор а, вунфу. Ты точно хочешь? Конечно хочу, черт возьми, для чего я здесь. Теперь, когда у тебя в руках нужное оружие, ты сможешь использовать особую атаку. Открывай новые особые атаки и комбинируй их, чтобы достичь состояния супер а, вунфу. А, и тогда наше, как говорится, состояние улучшится. Журавнинный танец, это я а, понял, надо только лишь определиться. Да, альт, правая кнопка мыши и левая кнопка Мыши. Так, все, ребят, выходим назад, это мы сделали, может быть еще что-то нужно здесь сделать, может быть я что-то не закончил, бонусы Кстати, у тебя появились, а, появятся очки, у... когда у тебя появятся очки улучшения, не забывай тратить их на изучение особых атак и получение бонусов Чтобы потратить очки, Открой меню бонусов или а, вон, а, фу, где у нас меню бонусов, вот оно у нас меню бонусов, общая частота бонусы Давай посмотрим, что за общие бонусы и где у нас Никаких, ребят, бонусов я не вижу. Да, и на эти бонусы у меня нет очков улучшения. Да-да-да, выходим назад. чистота, Вот тут вот я вижу, что у нас мегамозг есть. И это, собственно говоря... А, все, пока что, друзья, у нас больше ничего а, другого не добавилось. Идем дальше в наш мир. И продолжаем, друзья, исследовать, исследовать. И, и еще раз исследовать. Мы всякие, ребят, прикольные сладости находим, которые нам а, помогают регенерировать и восстанавливать свое здоровье. Это что такое, я сейчас только что нашел. Это что такое было? Вот это зачем, ребят, нужно вообще? Что-то звяк, какая-то резина нам сейчас добавилась. Я не понимаю, для чего это нужно, да, но да-да-да, очень интересно собирать эти, эти самые ништячки. На самом деле, ребят, очень много вопросов. Для чего то, для чего другое нужно, почему так, почему сяк, почему у меня в инвентаре непонятно, где улучшать мое оружие и так далее и тому подобное. Сразу же, ребятки, в глаза у нас эти моменты не бросаются, а поэтому... Немножко а, я дезориентирован, как правильно что здесь а, делать. Ну ладно, ребят, не в этом суть, идем дальше, смотрим, а, что у нас Смотри, тут еще. Смотри, аварийный, аварийный ящик древних, ящик редкая делал. находка, говорит нам голос находка. сверху. Это что такое взаимодействовать? Ну-ка давай посмотрим, похоже на монтировку. Ни хрена себе, вот это клеш, клешний лом из старого а, мира. Это не, клеш, не клешний лом, это монтировка просто она называется, так взять все, конечно же, забираем ее. И каким образом теперь ее можно а, назначить? Так, на однерочку, на двоечку, на троечку, наверное, можно а, этот самый клешний лом выбрать. Или как ее вообще выбирать, не пойму. Где она вообще выбирается? Так, сюда, надо, наверное, еще что-нибудь сделать. Заблокировано. Нельзя, ребят, больше взаимодействовать с этим пунктом. Так, как же выбрать клешний лом-то? Ну, давай посмотрим. Я бы, наверное, сейчас испытал эту, эту хрено, хреновину да, на каких-нибудь а, опасных противниках, но пока что... Не вижу никого здесь. Ладно, ребят, идем дальше. Пока что непонятно, где этот клешнелом. Скорее всего, он у нас в инвентаре. Вот он. И мы его можем выбрать. Клешнелом. Да-да-да. Мы его можем выбрать, я так понимаю. Клешнелом из старого что-то там. 480. Это что такое у нас? Не пойму. Вроде бы я его выбрал. И давай мы сейчас с тобой посмотрим, где у нас он появился. Так, на однерочку нажимаем. Не вижу, друзья. Если честно, не вижу я, как же выбрать можно этот самый а, клишнилом. Наверное, здесь гораздо глубже смысл, чем я думаю. Вот так вот, наверное, его нужно выбирать. Закрепил. Пу, а вот теперь я вроде бы как его выбрал. Ну, давай посмотрим. Да, выбрал ли я его или же нет. Ни хрена, друзья, не понимаю, как выбрать этот клишнилом. Ладно, пускай будет и тоже хорошо. А мы идем дальше. Так, выйти из комнаты, выходим. Это что у нас тут такое? Какая-то новая комнатка. Отгорожена, открытая. А, дверь, Ну-ка, пойдем мы откроем-ка. Если у нас дверь открыта, значит Эта надо... Эта труба, наверное, вид, не очень прочная. прочная использует клишнилом. лом. Хм, и как же я его использую? Интересно бы узнать. Автоматически? Да, друзья, этот предмет он использует автоматически. У нас просто-напросто в определенных а, сценках. Войти в трубу. И... А, нужно, ребята, еще повзаимодействовать немножечко. Вот таким вот образом. Да, мы ломаем трубу. И теперь нам открывается проходик. Дальше. Прыгаем в трубу. Йоу! Ого! Куда-то мы попали. У нас, друзья, новая локация. Я уже, уже, я тебе верю. Мы уже выбираемся отсюда. Так-то уже, блин, полчаса выбираемся и никак выбраться не можем из этих злачных помещений. Двойной прыжок можно сделать. Так, кроличий. Сколько? А ну давай попробуем. Раз. Да хорош, хорош тонуть-то уже. Хорош! Почему двойной прыжок-то не сделал ты, Алёша? Да вот, Алёша, вообще проблема. Стоит только зайти в эту лужу, и тебя сразу же засасывает. И попытка номер три сделать двойной прыжок. Давай, давай, есть такое дело. Вроде бы про канала. Так, идем дальше, друзья. Что нас ждет впереди? Хрен его знает. Сейчас посмотрим, что у нас там за дили-дили-тарали-вали. Так, привет, ребятки. Чё тут у нас нового? Что это за зеленая хрень там болтается, бултыхается. Морки сбрасывают сгустки биоматериала, которые вырабатываются всеми их органами. Эти сгустки способны впитаться в любое живое существо. Морки, включая тебя. Ага. И изменить кодирующие цепочки. Mm -hmm. Неужели? Ну-ка, давай мы сейчас, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой, да хорош драться-то уже, а! Сейчас будут тоже драться. Полный Раз обман. уж на то пошло! А ну иди сюда, накат отведай-ка вот этого. Так, ближний бой! Тихо, тихо, тихо. Надо, ребятки. Так, мне как там говорили, правая, левая кнопка мыши и плюс еще выстрелы. Да, мы там можем сделать еще и выстрел Вот, смотри, танцуем, танцульки пошли Особые атаки, скоро ты сможешь выполнить особую атаку Доступные особые атаки отображаются в правом нижнем углу экрана Нажав указанную кнопку во время ее отображения Ты вызовешь особую атаку Ну, неужели? Да, будем пробовать Так, вас что-то как-то, я смотрю, много здесь, да? И вы совсем охренели уже Вы совсем, смотрю, уже подохренели Надо бы вас срочно аннигилировать с помощью моих взрывных молний Есть один вроде бы откистый так, давай-давай-давай-давай, перезарядочка пошла. У нас, кстати, персонаж автоматически перезаряжает, если мы про это забываем. То есть не обязательно заморачиваться, нажимать на кнопочку R. Мы все равно автоматически это сделаем. Так, в правом нижнем углу экрана мне вроде говорили. Ну что, иди сюда, ну-ка, сейчас мы на тебя будем испытывать свои атаки. Вот так вот мы могем. Блин, бьется, жестко бьется, зараза такая. Ну-ка, на держи-ка. Моя пси-сила тебя осилит. Не получается, что он делает, не пойму. Что ты там делаешь? Давай попробуем его парировать. Можем ли мы его, мы его парировать или нет? Есть такое дело, да. Вроде бы можем. Так, ближний бой. Пошел, пошел, пошел, пошел. Плохо, ребят, в ближнем бою наш персонаж себя ведет. Но мы все-таки справляемся. Повышение ставки. А, биокляксы. Это биокляксы. Поглощение биоклякс позволит открыть мутации. Биокляксы можно получить, сражаясь с морками или обнаружить в разбросных по миру контейнерах. С помощью биоклякс можно в любой момент открывать особые способности в меню мутаций Ну что, давай посмотрим, что это за биоклякс это такая. Давай сначала обшарим здесь этих всех типов. Некоторый, кстати, лут у нас автоматически забирает наш герой, не надо подходить нам к каждому и обшаривать его. Так, Биоклякса, надо бы ее забрать. Как забрать-то ее? Как забрать тебя, Биоклякса, залезть по цепи? Чё, я типа забрал ее или что? Не пойму, друзья. Что-то очень много, ребят, непоняток здесь, да, на, раннем, на ранней стадии прохождения этой игры, да, и приходится прям вообще, не знаю... Додумывать, но не додумывается Ни хрена, так, ну что, идем дальше, друзья Играем, продолжаем в биомутанта Прокачиваем своего мутанта различными э, Способами, мне предлагают выйти э, Из комнаты, да, я уже достаточно Долго хожу и никак не могу э, выйти Давай-ка уже выберемся, мутант у нас, смотрите, помещение еще одно, и тут, наверное, будет какой-нибудь мини-босс, мини но никаких мини-боссов а, не появляется. Мы просто бегаем по пустым коридорам исследовать информационную табличку. Так, давай посмотрим, что там у нас а, пишут. Таксонол строил так называемые ковчеги, чтобы спастись от надвигающейся гибели. Но, похоже, было слишком поздно. Из бортового журнала на оставшемся ковчеге мы знаем, что остальные... Отправились выше неба. Кажется, те, что были до нас, надеялись, что там смогут найти новый дом для своего. Ну, вот такие, ребят, зацепочки мы в процессе собираем, можем узнать некоторую информацию, можем почитать, можем поразмыслить и так далее. Ну и два... дальше двигаемся, ребятки. Выходим из этого а, тесного помещения. Так, и что такое? Ну-ка, давай посмотрим. Что мы тут подбираем? Вот это головоломка. Они разбросаны по всему миру. Некоторые из них открывают новые пути. Решив остальные, ты сможешь получить разные а, награды. Чтобы переключиться на другой узел, используй В плюс С. А, чтобы повернуть узел, нажми Q плюс а, E. Это количество оставшихся поворотов. Чем выше твой интеллект, тем больше ходов тебе а, доступно. Чтобы головоломка сложилась, все узлы нужно повернуть так, чтобы они оказались в правильном положении. Если ходы закончатся до этого момента, последствия могут быть не очень хорошими. Ходов осталось... А, 10. И как? Куе. А что поворачивать-то будем? Так, 9 ходов. И? Может как-то надо выбрать? А, нужно узлы настроить, я так понимаю. Да, вот тут можно повернуть. Все, что ли? Все? Так быстро. 4, 3, 2, 1. И пуск. Что происходит? У нас мало данных о цепи событий, которые много веков назад привела к апокалипсису. Но все же ясно, что мир не был готов к тому, как бездумно корпорация «Таксонол» с ним обойдется. Их горнодобывающая и ядерная промышленность производили тонна отходов. Эти отходы, не задумываясь о будущем, свозили на свалки, пока не закончилось место. Именно тогда они совершили большую ошибку. Они начали сбрасывать токсичные отходы в гладь недалеко от побережья, рассчитывая, что со временем они начнут разлагаться. В целом так и вышло. Но никто не был готов к тому, что случилось. Когда отходы попали в гладь, радиация начала действовать на морских обитателей, вызывая у них причудливые мутации. Это очень сильно повлияло на биоразнообразие и всю экосистему. Мир, каким его знали, древние, рухнул. Природа отомстила им. Он никогда не будет прежним, а то, что от него осталось, теперь принадлежит нам. Вот такие, ребят, зацепочки мы собираем. Да, по крупицам собираем, значит, информацию о том, что произошло. И продолжаем, ребятки, играть а, в эту самую замечательную игрушечку. Так, ну что нам предлагают дальше? Нам предлагают выбраться из бункера 101. О, -о, -о, О, а тут у нас пальба! Это не... Звук идет из Я той Понял, двери. понял. Да что там у нас такое за этой дверью? Предупреждающая табличка. Эта коробка выглядит так, как будто способна поджарить тебе мозг. Mm -hmm. То есть хочешь, чтобы я в нее пострелял? Да, а ну иди сюда, давай попробуем пострелять в нее. Не получается, так может быть, может быть повзаимодействовать с ней? Чтобы закоротить эту дверь, придется поработать мозгами. Легко вообще. Работать мозгами это, конечно же, э, ее... Вот так вот, значит, здесь у нас красный. Точнее, желтый, да. Вот Здесь у нас, значит, э, белый. Давай-ка попробуем повернем. Вот так вот. Есть такое дело. С этой стороны желтый, да. С этой стороны у нас должен быть белый, и с этой стороны у нас должен быть желто-белый. Вот барахнулся. так вот все легко и просто. Питание восстановлено. Ну-ка, вот ну-ка, открывайтесь дверки уже, да. Да, ребят, хорошо, работаем головоломочками, точнее своей головой. Открываем дверочки идем дальше. Да-да-да, давай нашли стенок, погнали. Кто у нас тут такой? Авиаудар. Идеальная контратака оглушает врагов. У оглушенного врага над головой а, кружат звезды. Если хочешь а, нападать ему так, чтобы он взлетел в воздух, нажми на а, Ку. Ну-ка посмотрим. Похожий этому колесному нужна помощь. Уже скиз. Похоже этому колесному нужна помощь. Конечно смогу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На Ку авиаудар. Ой, как вас много-то. Как же ави авиаудар-то сделать? Мне говорили, что можно сделать как-то авиаудар. Ну как точно, я не знаю, друзья. Ох, как много этих типов-то. Ты посмотри только. Так, на Ку нажать надо. Но я нажимаю на Ку, и чё? Ничего не происходит. Какой еще авиаудар? Непонятно, друзья. Я могу делать вот такие вот апперкоты, да, всякие. Могу стрелять из своих пистолетиков, да. У меня есть ближний бой, у меня есть пси-сила там какая-то, да. Вот таким вот образом могу, да. Но какие-то другие атаки... А, типа вот авиаудара, про который мне говорили Я делать, к сожалению, не могу А ну хорош буянить, а А ну-ка получай На-на-на-на-на-на-на Хорошо, что у меня есть все силы Ближний бой тут тоже бы не помешал Но больше лучше дальним боем атаковать, нежели ближним Так, я думаю, что этот на колесах Он сам разберется, да, с этой проблемой А ну-ка давай, пока у меня идет перезарядка оружия Я постараюсь поднакидать Вот таким вот Энергия образом Ну-ка иди отсюда Так, еще один мелкий остался тихо тихо тихо можно же можно же парировать ну-ка давай оба блин не смог я спарировать тогда получай-ка все силами получаю у меня все сил уже нет друзья да как так то а? я бы конечно же вам как-нибудь по-другому навалял но не могу хрена у него дробовичок ну-ка на получай-ка мелкий паразит я надеюсь этот колясочник за меня или же он против меня пока что не могу сказать точно мне кажется, этот коля... этому колясочнику Сложно определить, кого стрелять Последовать за да, старикашкой колесным, пока не Давай попробуем, проследуем Надо все забрать, что у нас тут есть Ничего себе, ребят, битва была Просто заварушка какая-то бешеная Все собираем, все пригодится нам Да-да-да, вот сюда, я так понимаю, тоже можно сползать Но это потом уже, попозже Пока, ребят, давайте следуем за старикашкой. Здоровье у нас нисколько не отняли. Это очень-очень хорошо. Интересно, что ты сможешь из этого намутить? Намутить? Воду сейчас я в стакане намучу тебе. Так, поехали, посмотрим. Так, ну что ж, новый друг, старый э -э друг. Давайте подойдем к нему уже и повзаимодействуем. Что он нам расскажет, интересно. Здорово, колясочник! Его вали. О, о, о, хоть бы титры какие-то вставили что ли говорит что хочет отблагодарить тебя за помощь с падальщиками голос тебе знаком но ты никак не можешь вспомнить откуда он зовет себя уже скис ясное дело сильно просроченный но все еще годный кое к чему он, похоже, не удивлен, что ты его не помнишь. Времени-то сколько прошло. Но та ночь, та ночь изменила все. Он слышал, что одноглазого воронину видели за великой стеной. И рад, что эти слухи оказались правдой. Легенда про одноглазое Дитя, выросшее в изгнании Старое и грустное Это дитя могло быть кем угодно Но зло, от которого оно сумело бежать Оставило приметный шрам На, на память о чем? Я Почему Люпус Люпин Оставил тебя в живых В ту ночь, когда напал на деревню? Он явно сделал это не случайно, но зачем? Вот вопрос. Уже эскиз явно что-то не Нет сомнений, что ты и есть то дитя. То, что Люкус Люпин сделал с твоей деревней, с твоими мумой и папсилем... Мумой и папсилем. конца. Ну-ка, ну-бурак. Он говорит, уж больно много времени тебе понадобилось, чтобы вернуть прошлое в настоящее и найти дорогу сюда. Но он благодарен тебе за это. Папа му, фу, Вскоре после нападения союз распался. Ученики твоей Мумы разделились и основали племена, чтобы противостоять Мору, который в это время обрушился. И что же стоит у нас на кону? И что же за союз-то такой? Давай лучше про союз спросим. Разрушение старой деревни и твое исчезновение посеяли раздор между семьями. А потом брат пошел на брата, и это стало началом конца. Если бы не древо жизни, никто бы не выжил. Он надеется, что хоть древо... Вообще помнишь? не помню. Не Ни древо, ничего. Но хотя мой персонаж, возможно, что-то больше помнит, чем я. Сейчас посмотрим. Давным-давно э, в минувшем, минувшим чем-то там, поговорить с Гадендо. Пойдем поговорим с Гадендо. Я так понимаю, у нас игрушечка сейчас находится еще в режиме обучения. Да, мы идем э, стартовый пролог. Нас здесь обучают всяким непонятным вещам. Так, здорово, Гадендо. Смотри, какой Гапаря. А. Гаденда, гниденда, здорово! Спрашивает, как ты? Путь от деревни до сюда был нелегким. Интересуется, в курсе ли твоя мама, где ты... Мне кажется, на... ей все равно. Он думает, что это не так. А в тебе говорит обида. Нет ничего сильнее муминой любви. Он понимает, зачем ты здесь Чтобы увидеть их Картофанов? картофанов. Каких еще картофанов? Что это такая? Каста, что ли? Какая-то картофанов? Картофаны или Ноно Это настоящее чудо Они как-то связаны с этим деревцем Их жизни зависят друг от друга Я не верю в магию Но-но, мне больше нравятся картофаны Давай-ка это ответим В этом есть смысл. Энергия ци копится в них, как в клубне картофеля. но оно прячется в блеск траве. Он предлагает отправиться туда и поворошить ее. Может это заставит хоть одного выйти из Не знаю, не знаю, давай посмотрим. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас игрушечка, да, ее можно продолжать до бесконечности. Биомутант, мнение пока что еще противоречивое по поводу этой игрушечки, да, не могу ничего сказать хорошего по этой игре, да, потому что очень много здесь странных вопросов. На рпг-шечку она пока тоже мало тянет, но на то, что это экшен РПГ, да, наверное, стоит все-таки больше склоняться к экшену, чем к РПГ. Если честно, меня игра не особо сильно зацепила, но я еще проведу пару-тройку на нее стримов, да, и обязательно поиграю, попрохожу дальше. Возможно, дальше будет гораздо интереснее. Ну что ж, первый мой взгляд и совершенно новый обзор заканчивается оценкой 5 из 10 возможных баллов. То есть это более чем удовлетворительно, но не выше этой оценочки. Да, игрушечка еще, мне кажется, сыровата, как по мне. Да, очень-очень сильно она темнее даже в начале игры мало что понятно мало что понятного она ребят игроку предоставляет то есть за что мы боремся к чему мы идем вообще до чего все это и так далее то есть если честно мне не особо а, было Сильно хорошо понятно, как и разбираться и взаимодействовать с окружением, а, потому что никаких толком подсказочек и а, нет. Поэтому, друзья, графони здесь, я бы сказал, так себе. И графика персонажа на уровне, а вот графика окружения оставляет желать а, лучшего. Текстурки такие себе, знаете, размыленные какие-то, непонятные. Да, не очень-то э, хорошо э, смотрятся, как оно было вроде бы заявлено в тех же самых э, трейлерах. Но в целом, друзья, играть можно, да, для разнообразия пройти сюжеточку, поинтересоваться, что у нас там дальше. Я, естественно, э, постараюсь это сделать и попроходить. А что, зритель, ты думаешь по поводу э, этой игрушечки? Напиши, конечно же, в комментариях. Мы с тобой непременно все это дело обсудим. Ну а для того, чтобы братишка скрычит дальше, продолжал играть в биомутанта, давай наберем на это видео хотя бы 100 лайков. И я, конечно же, исполню обещанное Также, дорогой зритель, если у тебя есть какие-то крутые идеи по поводу биомутанта и не только То смело пиши мне, предлагай И, возможно, в ближайшем будущем предложенная тобой тема окажется в виде видео на моем а, канале Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение, конечно же, следует